компании, или, как бы сейчас сказали, тусовки, каких много было в мое время, тогда свободно можно было разговаривать, главным образом, на кухнях, на, на питерских, киевских, харьковских, хабаровских, но моя кухня была московская. Собирались, спорили, выпивали, конечно, обсуждали всякие жгучие, текущие вопросы, Главным образом политические. И вот посреди такого рода э, э, толковища вдруг могла возникнуть идея сочинить какое-то письмо протеста, адресованное сначала обычно такие письма адресовали э, Верховному Совету внутри страны, а потом уже и дальше Организации Объединенных Наций или мировой общественности. Могла возникнуть идея вдруг выйти с плакатом на площадь, с протестом. Вот такого рода идеи и их осуществления по тем временам грозили очень реальным наказанием. Самым простым из которых было изгнание с работы. А по суровию могли посадить. И посадить на хороший срок. А могли принудить к миграции времена были сильно покруче теперешних. Архипелаг Гулак был абсолютно запрещен, сейчас его свободно проходит в школе, и он лежит в свободном доступе на всех книжных россопях, а тогда за него давали срок. И главная фишка заключается в том, что все это были не какие-то романтические герои, декабристы, романтические идеалисты наивные, они были Нормальные, обыкновенные люди, как вы. Это Илюша, <свят> это я, <свят> это ты, смотри какой. Да, это Андрей Дмитриевич и генерал, смеются, смотрите. У -у -у. А какой это был? Да вот как раз, генерал вышел из психологии. А, -а, а, и веселый такой. Так вышел же. Печально нелепо забавно ужасно. Хотя и смешно. Увы, это было недавно. Ура! Это было давно. Мы задумали рассказать вам историю одной компании, некоторые так сказать, тусовки. Примерно 40 лет Не вижу смысла. Ну смотри, сегодняшние анекдоты понятны всем, а тогдашний наш. Почти никому. А мы сейчас проверим. Давай, давай. проверим. Ну, вот свежайший анекдот. Убедительная просьба к работникам телевидения во время трансляции фильмов и рекламы. Ну, не пускайте эту бегущую строку. Моя бабушка все время думает, что это караоке и поет. А теперь тогдашний анекдот. Сидят два еврея в аэропорту. Тут в аэропорту объявляют. Рейс на тель задерживается, потому что улетает товарищ Брежнев. Сидят два еврея, сидят, опять объявление. Рейс на Тель-Авив задерживается, потому что уезжает, улетает товарищ Громыка. Сидят, двоевреи сидят. Тут опять объявление. Рейс на Тель-Авит задерживается, потому что улетает товарищ Косыгин. Один еврей не выдерживает, встает и говорит, «Саро, если они все уезжают, на нам этот тель -а на те времена, на рейд... Думаешь, наша с тобой история на все времена? На все, на все. Только анекдотом ее назвать трудно. Как не дненастные дни собирались они вместе. Пели Бог их прости о а родимой Руси песни. И прикидывали, и угадывали в целом. И предсказывали, и доказывали делом. Все воскреснят на Руси. Да, Никита Кобинарский начал, да, да бесы подначил. А этому с вообще населочкать. Земля землей, а ты сперва продай мне главные права. Вот вам, что делать, с чего навещать. Отдать на руке, да он ее пробьет. Как будто раньше меньше пили, что ли. Да, тихо. Сначала давай не что такое. Не просвечь без алкоголя А раньше, между прочим, меньше Ребят, докричайте вы этот боссан Зачем Столыпина убили? Все, все, все Все, Постоевский всё… предсказал да, да, Я считаю, что России нужен царь Нужен Бог, но он сперва дороги! Нет, я считаю, что России Бог не нужен не нужен, но сперва дороги. А я считаю, что России нужен рынок и община, и свой путь, как всегда, но сперва дороги. Вот, кто бы там мне карандашик, написал бы я слова про норильские металлы и корельские дрова, а что не удар, шахтеры, не люди были там, Неслыханное племя Сто шестнадцать пополам То ли твари, то ли звери То ли жалкие скотви, Это были ваши деды Либо матери, отцы Эх, родная, полста, зимая, Ахитация, террор Голос четкий, суд короткий И бесконечный бригад кто придумал это племя и развел по всей Руси Тому самой лютой казни, что думать не найти. Не собирай посыл к вам, на, на помощь больше не ходи. Мой сын уходит наконец-то, по прячной мерзлоты, Теперь никто его не тронет, Последний хлеб не украдет, в тайбу прикладом не погонит. Плач теперь тут надо плт, не собираю посты, А нас виночкой жут. Последний раз он в небо смотрит, а там колыбская луна, И ничего ему не даст. Ни слез, ни камня, ни креста, а лишь бы люди все на свете, О нем забыли навсегда а лишь бы люди. повторилась повторилось никогда. Не повторилось, а что вы думаете? Может? Да пожалуй не должно. Как пожалуй не должно. Когда вот уже оно, как сажали, так и будут. Это ж браться дважды два. И не в прежние, ведь тут дело а система такова. Ну вроде вот теперь настал. А за ней всегда мороз. но если мы молчать не будем, то еще большой вопрос. А? Вам не терпится, я вижу, декабристов повторить. А что? Ты, рыб, я не стучу. Пошли герцы на пути! Мы пойдем другим путем, Зря не станет. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай, ай, ай. Ну что же ты мне врешь? Ну он же рыженький сидит, И за что не брошет. Брошет, да Это же Ося Бродский, Паразит как таковой, И еврей как Троцкий. Чам, чам, чам, чам, чам, чам. Кто желает выстроить, Мы верим, ча-ча. Как теперь живут у тебя кримские татары? Хорошо они живут, не прошел я мимо От всего освободил, в том числе от Крима. Хорошо, но скажи, объясни народу Почему ты задушил чешскую свободу? Никого я не душил, я, товарищ Сталин Руку другу протянул и прилет оставил Чан-чан-чан, ту не блю, не блю, не блю, не встапили в шапку. Чан-чан-чан, чан-чан-чан, чан-чан-чан-чан. пришел не каяк. Дорогой Левин, вот ты красивый светит, но да почему я мой портрет нигде не заметил? Ты на извини, тровое кольцо. Но бумага вся ушла на мое лицо, на котором бровки а Но на высшем уровне общей красоты. Свободно вроде бы так и сказать, ходи без пропуска, куда ходишь, Вот только творлся, уже сидишь. Ну-ка, ну-ка, ты не ноги, а что за бред на них позволили, а позволить отбить на нет, А для чего это вино беречь, уж и земной-то, о чем же речь? Ну-ка, обогром же, пожалуйста! настоящая мокровая антисоветчина заведует мышление наряду с клеветой на наш политический, государственный, общественный и так далее строй. Согласно уголовного положения статья 70 ваше предложение... Брать! Братья! Надо брать, товарищ генерал! Скажите только слово! Я стих душ выниму! Три года в зубы каждому, как минимум, и куркоганам на лесоповал! твои чувства нравятся. Но с чувствами придется справиться. А то, так откровенно говорят, ты мне всю интеллигенцию загонишь в лагеря. Ты будешь догонять. А с кем тогда Америку? Догонять. Перегонять жизнь. Нас понимаешь, напряженный. И все более, а не менее. Надо же людям сбрасывать когда-то напряжение. Что чтобы понимать? После 56-го не можем позволить себе лишнего слова. Что ж, понимаешь, после двадцатого съезда уже и потрепаться нельзя безвозмездно. А если радио послушаем, что же, понимаешь, строго срушим, А пожалуйста, хоть голос, как волнук, это, наверное, би и сам чего хочешь, сколько хочешь, неси, да? Дома, на кухне. Свой круг, своя аудитория, но не дальше порога, вот там уже наша территория. Большая у вас территория? Да, в сущности, вся. Я помню, не лезь она растягла. На первом же строгом доброе, она мне охотно дала. Здесь остановки нет ко а мне, пожалуйста, шахтеров добуса, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шахров добуса, мой лучший друг. Да, Шава это Шава, Не спорь, отличный мире, отличный, но все-таки не галич. Да, Галич, это Галич, что он скажет, так скажет. Да. А, а, скажет э? Чего ему говорить? Пусть споет. Жен из бельников Робина. Жена Куркачевская, жена Бухарина. Ну, с этим полюмами она у жена из бельника. Будущего, будущего. Какие Дорогие, это номер очереди на завтрашний спектакль. Ну, на, на, на какой спектакль? Да, да. Yeah. Mm. Старик, извини, я подписывать не стану, у меня книга на подходит, но они же меня сразу зарубят. Старик, да о чем речь? Подпишешь в следующий раз, думаешь, это последний? Слушайте, слушайте, слушайте все, леди, сеньоры, медамы, месье. Вот в этом вот экземпляре с вашими подписями и вензелями будет храниться вот эта бутыль. Я сошлю ее в глухой монастырь, пусть лет 20 томится в крепости, достигая особой крепости через 20 лет. Вот в этом чертоге мы сойдемся и подведем итоги. И если, конечно, сможем, то и эту бутыль падает тоже... Чан, чан, чан, чан, чан. И все эти двадцать лет будем биться за. Чан, чан, чан, пья, пья, пья. И все эти двадцать лет будем биться коня.